и я рад приветствовать вас на канале The English сегодня урок номер 28 и его тема числительные в английском языке итак дорогие друзья переходим сразу к отработке в этом формате количественных числительных итак один one 1 1 one 2 2 2 2 ту, три 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 пять, шесть, six, six, семь, seven, seven, восемь, eight, eight, девять, nine, nine, nine, десять, ten, одиннадцать 11, 11 12 12 12 Еще раз 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Так, дорогие друзья, мы увидели, что в предыдущем формате, если кто не знает числительных, от 1 до 12, их надо, безусловно, все знать наизусть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 и 12. 12 мы закончили. Здесь начинаем с 13. Значит, с 13 до 19 это все равно, что от 3 до 9 3 мы говорили что это 3, 4 это 4 5, 5, 6 это 6, 7 это 7, 8, 8 9, это 9 а с 13 до 19 это все равно, что с 3 до 9, но прибавляем в окончание вот это 10 если 3, three, добавляем тин э, и будет 13. Three тин. 14, Четырнадцать. добавляем тин. 14, фо, тин. 15, 5, 5, прибавляем тин. Фиф, тин. 15, 16, Six тин. 17, тин. 18, 18, 19, 9, и 20, 20, 20. Не путайте, 12, 12, twelve 12, 20, 20. Итак, с 13 до 19 мы добавляем окончание 10, 10. 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. 19. А сейчас, дорогие друзья, в этом формате мы будем э, вспоминать, кто забыл, кто не знает, изучать. А кто знает, просто, просто вспомним. Итак, 20. Мы уже сказали в предыдущем формате. 20. 20 если 21, то будет то же самое 20, только добавлять будем 1, 22 добавляем 2 23, говорим 20, потом добавляем 3 24, 20, 20, потом 4, 4 и так далее и так 20, 20 20 21 21 21 23, 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 30, 70, 70. Ну и дальше пойдет так же самое. Если 31, говорите 30. Ну, плюс еще ван, 31. 32. Говорите 30 и 2. То есть, 31. Сетти ван. и ван. Дорогие друзья, в этом формате мы отработаем десятки. Десятки. Мы уже знаем, что 10 это 10. 20. 20 20, 20 30, 30, 30 30 30 Кончик между зубами. Язык должен находиться между зубами. 30, 30 40 40 пятьдесят 50 50 50, 50, 50, 50. 60 60 60 70 70 70 70 80 80 80 90 90 90 90 100 100 Можно сказать 1 сотня 100. 100 А если необходимо сказать 110? Мы говорим 100 и прибавляем просто 10 100 and 10 100 and 10 А как сказать 120? 1 сотня 100 and 20. and 20 120 А 130? One hundred, одна сотня. And seventy. And а сто пятьдесят? One hundred and fifty. One hundred and fifty. Дорогие друзья, в этом формате мы будем отрабатывать все числительные, которые связаны с сотнями. Ну, например, мы знаем, что одна сотня one hundred, one hundred или hundred, hundred, а двести или две сотни two hundred, two hundred, двести две сотни three или три сотни three hundred, three hundred, триста three hundred, четыреста four hundred, Four hundred, кончик язычка вверх к небу. 500 five hundred, five hundred, 700 six hundred, six 800 800 800 900 hundred, девятьсот, nine hundred, одна тысяча, one thousand или thousand, сотня hundred, тысяча Одна тысяча. One thousand. Пять тысяч. Five thousand. Один миллион. One million. 1 миллион. Дорогие друзья, мы можем сейчас уже называть числительные любую цифру. Вот как сказать, допустим, не один, два, три, четыре, пять, а вот первый, второй, третий, четвертый, пятый автобус, там, шестой день, седьмое окно, пятая птичка, там, девятый человек, десятый трамвай, одиннадцатый поезд или двенадцатая платформа и так далее. Как нужно эти цифры говорить? как образуются эти числительные порядковые они все образуются при помощи окончания С кроме чисел 1, 2 и 3 например, мы знаем, что 1, 1, 2, 3 2, 2, 3, 3 а как сказать первый как сказать второй и третий все они отличаются друг от друга первый будет ФЕРСТ Второй second, second, а третий third. Итак, первый first, второй second, третий third, четвертый. И пятый и все остальные добавляется s. То есть вот это окончание «th», s, «th», «th», четвертый first, а пятый как календарь, пятый день, fifth, шестой, six. 9, 10, 11, а как сказать, сотый, 100. Дорогие друзья, наш урок близится к завершению. Необходимо кратко нам подытожить и повторить пророденный материал. Итак, будем считать. One, один, two, два, three, 5, four, cет, five, 9, six, шесть, seven, seм, eight, восемь, девять, 12, 12, начиная с 13 до девятнадцати. Добавляем везде тин. Тин добавляем. Тринадцать. Сритин, четырнадцать, фортин, пятнадцать, фифтин, шестнадцать, секстин, семнадцать, севентин, восемнадцать, этин, девятнадцать, наинтен, двадцать, 20 двадцать один, ван. 22, 22, 23 и так далее, 29, 29, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80 90, 90 и 100, 100. One hundred. Так. Двести, как сказать? Two hundred. Триста. Three hundred. Тысяча. One thousand. One thousand. Пять тысяч. Five thousand. Два миллиона. Million. Two, million. Two millions. Two millions. А как с порядком вычислительными? Давайте вспомним. Один – one, но первый будет first. First. Первый – first. Второй – second. Second. И третий – set. Все остальные, порядковые числительные, образуются путем добавления окончания «с» четвертый же будет fourth, пятый – fifth, шестой – sixth, седьмой – seventh, восьмой – eighth, девятый – ninth, десятый – tenth, одиннадцатый – eleventh, двенадцатый – twelfth, тринадцатый, ну, тридцатый, например, сеттим, сеттис, тридцатый, а сотый, как сказать? Хандрис. Хандрис. Ну, не забывайте, что первый – это first, Второй – секонд. Третий – сет. Третий – сет. На этом, дорогие друзья, наш урок закончен. Дорогие друзья, с вами был канал The English, и я, Пит Горбатю. Урок номер 28 мы закончили, и его темой были вопросы, связанные, связанные с числительными. Я уверен в том, что вы все это будете знать, будете помнить. Но не беспокойтесь, потому что мы будем в своих уроках к этому еще раз возвращаться и будем все освежать нашей памяти. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, пожелания и недостатки. Я вам желаю всего хорошего, so long, пока.